будет осколок оскольчатое слепое ранение прошло через правое и легкое и вошло в правые отделы сердца сейчас мы вам покажем место где вот вы видите, видите как черное пятно где лежал осколок лежал с легкого ударяя в правые отделы сердца он лежал на этом месте вот Благодаря тому, что сделали эту открытую операцию и гибридному комплексу удалось легко извлечь этот осколок и троневого канала, не повредил сердце. Спасибо. Всем спасибо.